Клад ворец не жил, жил себе и нету жил, но узнал он, будто клад Прятал толстной, волшебник гад, И как будто деньги дам. Залежались будто хлам. Вот решил горе добра. Там он пошел, даже стражи не нашел Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. Уходить. Но вдруг сами златом стали, стали те